Всем привет, меня зовут Максим Белов, я из города Новосибирск, являюсь экспертом Национальной Ассоциации Аукционных Брокеров. Сегодня хочу рассказать про небольшой кейс, как мы для инвестора выиграли квартиру. Комиссия небольшая, квартира в городе Иркутске, мы ее даже не смотрели. Как нас учили, проанализировали всю информацию, на осмотр времени не было. Квартира даже если там нет окон и дверей, дешевле рыночной стоимости примерно на полмиллиона. Квартира была на публичном предложении. Мы ее забрали как единственные участники. Меня очень удивило, что мы были единственными участниками. Я задал этот вопрос конкурсному управляющему. Она сказала, что на самом деле мы были не одни участники. Она отклонила 4 заявки, так как не успели дойти задатки И еще четыре заявки ждали следующего периода. Но ну, так как мы заходили, как нас учили, за три минуты до конца мы с минимальными потерями с повышением от периода в 2000 рублей ее забрали. Выгода инвестора составит около полумиллиона и 4 часа работы 50 тысяч. Это наша комиссия. На связи был Максим Белов. Спасибо.